А мы продолжаем с тобой свой долгий и очень сложный путь к былому богатству. За прошлую недельку мы нафармили немало так с тобой вертов. И я думаю, настало время заняться нам с тобой перекупом. Сразу хочу тебе сказать, как лично мне кажется, профессия перекуп довольно такая скотинистая. Потому что, чтобы заработать достаточно много денег на данной профессии, нужно, так скажем, идти по головам. Приходится много врать, обманывать других игроков, обманывать людей. Ну, в принципе, все как и в жизни. Иначе говоря, если ты будешь одним из самых честных перекупов то скорее ты только потеряешь чем заработаешь данным способом конечно же первым делом я отправился на боу рынок чтобы посмотреть какова сейчас вообще экономика в плане автомобилей в плане перепродажи автомобилей и, честно говоря я был неприятно удивлен на тот момент когда я играл когда в 0 ,8 сервер активно развивался экономика поднималась цены были совершенно другими дорогущие тачки сливали за копейки потому что было очень мало игроков с большими суммами на руках и соответственно был маленький спрос на такие дорогие автомобили распродавали бюджетные тачки и в тот момент на этом было очень удобно подзаработать сейчас конечно же все поменялось как только я приехал на боу рынок кажется я сразу же нашел свою жигу ту самую жигу с винилом зафулинную на первый стейдж и чувак ее продавал за 750 тысяч рублей в свое время я покупал ее за 340 тысяч рублей только проба у нее была примерно в пять раз меньше как я тебе сказал, цены просто выросли катастрофически абсолютно на все машины. Понятное дело, что это очень много за такую тачку и хрен он ее, наверное, продаст за такие деньги. Но кто-то же ему ее впарил, и я дико сомневаюсь, что он пытается ее продать в 2-3 раза дороже, чем купил. Немного погуляв по боу рынку, я все-таки приметил для себя одну тачку, а именно Mitsubishi Evolution с госстоимостью 1 миллион 800 тысяч рублей. И приметил ее, потому что парень ее отдавал практически за ту сумму, за которую ее можно будет слить в гос при условии, если я вдруг не смогу ее достаточно быстро продать. Покупая тачки на БУ рынке по стоимости, приближенной к той, которую ты можешь получить, слив данную машину в ГОС, это самый идеальный вариант для нас с тобой. Я не хотел заниматься перепродажей каких-то дешевых автомобилей, потому что на БУ рынке можно просто стоять часами. В итоге простояв больше, чем полчаса на БУ рынке, я смог подзаработать на продаже данного автомобиля всего 130 тысяч рублей. Довольно это неплохо за полчаса. Наверное, это даже больше того, что мы смогли бы с тобой заработать конкретно формя на инкассаторах, вори и рыбалке. Но все-таки это не тот выхлоп, который я хотел бы получать, занимаясь профессией перекупа. Я решил больше не терять времени на БУ, а заняться перепродажей квартир. И я хочу тебе сразу сказать, лучший момент для покупки квартир именно ночь. Ночь по московскому времени. Ведь на серверах очень мало народу. И в это время играют те игроки, у которых нет времени на дневную игру, либо с другим часовым поясом. Они играют, когда очень маленький онлайн на сервере. Когда маленький спрос на покупку данных квартир. Да и вообще на все имущество. И конкретно в это время ты сможешь урвать у таких игроков хату, по очень низкой цене, по крайней низкой цене. Квартиры в на конкретно однушки в трущобах, на данный момент на 0,8 сервере продают в среднем по 2 миллиона рублей. Этот парень по телефону мне сказал сразу, что отдаст ее за 1,8, за 1,7. В момент покупки или продажи недвижимости очень важно следить за психологией человека, очень важно понимать психологию человека, давить на все минусы данной квартиры, которую он продает. К примеру, мы договаривались о том, что эта квартира находится у Альфа-банка и мне важно прикупить это жилье, чтобы можно было пешком добираться до работы. Мы очень долго искали эту квартиру, потому что он сам не помнил, где она находится. На это как раз таки я и давил. То, что квартира находится реально в заднице, до нее нужно как-то добраться. Плюс эта квартира не на первом этаже, еще придется бегать по лестнице и в итоге таким макаром мы с ним сторговались до 1 миллиона 300 тысяч рублей но ну, а уже на утро когда онлайн был гораздо выше Данную квартиру я смог быстренько продать за 1 миллион 700 тысяч рублей. Так что могу сказать тебе, что я особо не напрягался, не тратил много времени и довольно легко заработал с перепродажи данной квартиры 400 тысяч рублей. Если бы я потратил денек на подачу объявлений и на поиск более богатого клиента, я бы смог продать данную хату и за 2 миллиона рублей. Но я уже решил не терять на это время, а подыскать себе на эти деньги какую-нибудь похожую квартирку поближе к самому Альфа-банку, что в принципе нам и удалось сделать. Буквально за 1 миллион 900 Тысяч парень был готов продать точно такую же квартиру, но уже ближе к самому банку. Это и наш с тобой как раз таки клиент здесь мы также с тобой внимательно смотрим на психологию человека и стараемся максимально торговаться за данную недвижимость предлагаем ему миллион 700 тысяч рублей за данную хату объясняем что миллион 900 это очень много и говорим о том что примерно такую же хату мы брали через дорогу за полтора миллиона я дико сомневаюсь что он не поверит что я взял за 1 и 3 он начнет думать что я его обманываю что я перекуп и в этот момент может слиться немного подумав он соглашается все-таки на нашу с тобой предложенную сумму и отдает нам ее за миллион 700 тысяч рублей и в в тот же момент мы выкладываем объявление о продаже данной квартиры за 2 миллиона рублей. Квартира реально находится рядом с Альфа-банком, так что продать ее нам не составит никакого труда. Дожидаемся своего покупателя. Немного приверяем ему о том, что купили данную квартиру за миллион девятьсот тысяч. Совершенно нет никакого смысла говорить ему правду, иначе он начнет просто нагреть и тоже захочет приобрести ее гораздо дешевле. Конечно же, немного придется скинуть цену, ведь все любят торговаться. Абсолютно для каждого человека это одно из приятнейших ощущений, когда он выклинчил скидку. Причем неважно, покупает ли он квартиру, дом, автомобиль, какой-нибудь аксессуар. Это работает абсолютно везде, абсолютно во всем, также и в жизни. Все очень любят скидки все очень любят торговаться. Скидываем ему всего 50 тысяч рублей и отдаем данную квартиру за миллион девятьсот пятьдесят тысяч. Буквально за 20 минут мы подняли с тобой 250 косарей. Деньги эти делаются абсолютно из воздуха. Но конечно же для этого нам нужен начальный капитал. Я хотел уже перейти на более серьезные квартиры и прикупить себе квартиру в элитном доме, где больше парковочных мест, но данные квартиры не продавали днем. Но зато ночью я также по этой схеме смог очень дешево урвать от в элитке у Альфа-банка. Зашел парень, который совершенно не понимал, какова сейчас экономика и какие реальные цены на данные квартиры. Разобравшись немного в его понимании экономики, мы начинаем давить на то, а именно дико и нагло врать, что эти квартиры стоят на порядок дешевле, чем их продают. И говорим, что реальная цена за данную квартиру 2,5 миллиона. Максимум такие квартиры продают за 3 миллиона. Как я тебе уже и говорил, это очень неприятная, очень скотинистая профессия. Но по-другому здесь не заработать денег. На своей честности, к сожалению, в нашей стране далеко не уедешь, если ты реально хочешь поднимать серьезные деньги. В итоге, немного поторговавшись, он согласился отдать мне данную квартиру за 2 миллиона 700 тысяч. Не сказать, что это очень низкая цена. В принципе, за данную квартиру это вполне себе нормальная цена. Но мог бы он ее продать и подороже, если бы продавал днем. Я думаю, за 3 миллиона она бы у него ушла без проблем. Ну а вот уже на следующий день, как раз таки днем, когда онлайн достигал своего пика, я стал продавать данную квартиру за 3 миллиона 200 тысяч. Как и всегда, мы стали немного торговаться. Опять же, нам приходится соврать, что мы брали данную квартиру гораздо дороже, чем на самом деле. Парень, судя по всему, тоже оказался перекупом и начал идти в отказную. Но мы тут же шлем его нахрен. Делаем вид, что нам нет никакого дела. И мы уверены абсолютно в том, что продадим эту квартиру за ту сумму, за которую мы хотим, без каких-либо проблем. Делаем вид, что мы ничего не потеряли. Спускаемся на первый этаж и просто ждем. И в какой-то момент он практически становится согласен на все наши условия, но все-таки выторговывает еще небольшую скидку в 50 тысяч рублей. Это не так много, поэтому мы соглашаемся. Из перепродажи данной квартиры, практически абсолютно не напрягаясь, мы с тобой подняли еще 350 тысяч рублей. Да, это довольно наглая профессия, довольно неприятная в каких-то моментах, но только так на ней можно хорошо заработать. Плюс перепродажа квартир мне нравится гораздо больше, чем перепродажа автомобилей, потому что тебе не приходится торчать на БО рынке в надежде кому-нибудь впарить свою убитую тачку. Ты можешь заниматься спокойно работой инкассаторов, воровать детали, рыбачить. И в это время просто тебе нужно следить за чатом. То есть эту работу можно совмещать в принципе с нашим с тобой уже систематичным заработком. Но как я тебе сказал, если ты хочешь заниматься реально перепродажей недвижимости и зарабатывать на ней как можно больше, скупай все по ночам а продавай лучше в обед или вечер когда онлайн достигает своего пика и на серверах появляется достаточно много желающих приобрести себе какую-нибудь квартиру также я хочу сказать тем ребятам которые продали мне данные квартиры по довольно низким ценам и при этом могли бы их продать дороже но этого не знали не обижайтесь на меня все это было сделано в качестве контента конкретно для данного ролика на своем собственном примере я пытаюсь показать тебе как устроена данная профессия как на ней можно зарабатывать если ты готов заниматься этим если ты готов быть таким человеком то пожалуйста здесь абсолютно каждый делает свой собственный выбор и каждый развивается на проекте так как он может я надеюсь тебе очень понравилось данное видео я надеюсь ты смог извлечь из него что-то полезное для себя также я хочу тебе сказать, что я все-таки решил продать свой вертолет, потому что мне предложили за него довольно-таки очень хорошую цену, а именно за 40 миллионов рублей. Насчет вертолета я хочу тебе сказать, не переживай и не расстраивайся. Для всех запланированных видео с вертолетом, вертолет у нас все-таки будет. У меня есть достаточно много связей на данном сервере, есть много друзей и есть возможность брать этот вертолет на различные съемки будущих видео. Но экономика сервера, к сожалению, так сильно подросла за момент моего отсутствия, что сейчас уже, к сожалению, не купишь какой-нибудь магазин за 20 миллионов рублей. Сейчас на все это дело нужно гораздо больше. И мы повышаем ставки и идем в банк к новому крупному бизнесу. Но об этом мы уже с тобой поговорим в следующей серии. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк